Не падал, сберег. Я не вижу в Вы что не слышали, как ты шон молек дал? Все кончено. А -а -а -а. Он просто воздух ил. Не, не, не, мужики. Не умирайте. Мне нужны только их жизни. Ой, бля, что несет дура. Ставлю преграду. Проведу er разведку. Да. На, на, на. А что нашел Прошел. Да. так Эй, а сильно -а Эй, -а -а! <г> <Loudrible>